Привет! Мы все проводим время в соцсетях, и заходим туда с разными намерениями. Сегодня все больше стали говорить о том, что соцсети могут оказывать вредное воздействие, стали говорить о зависимости от соцсетей. Некоторые люди даже прибегают к такому, что ограничивают себя на время от взаимодействия. Все это говорит о том, что пользователь начинает понемножку меняться, и начинают появляться какие-то новые привычки. И вот эти изменения придется учитывать маркетологам. Вот с этим мы и попробуем разобраться в этом видео, как же начинает меняться пользователь. Видео будет полезно, ну, во-первых, тем, кто занимается маркетингом, ну и обычным пользователям чтобы лучше разобраться, что же происходит в пространстве соцсетей. Итак, поехали! Когда-то, очень давно, информация была ценностью, и к ней не было такого быстрого доступа. После того, как появился интернет с развитием интернет-технологий, информация, в принципе, стала легко доступной. А когда появились соцсети, они вообще внесли свою лепту. Дело в том, что это особое пространство, где контент создают сами пользователи. То есть его можно создавать, смотреть контент других пользователей, как-то на него реагировать. То есть, это такая форма общения. И это повлекло за собой развитием, дру, развитие других направлений, например, появился блогинг, то есть появились блогеры, появились, стали появляться сообщества, где люди объединяются по интересам, то есть люди находят друзей, знакомых, общаются. Вообще очень сложно представить, что вот когда-то давно этого не было. И если говорить о зависимости, вот о такой форме, что человек прям вот не может отказаться от чего-то, то есть это такая вот как болезнь, то мне кажется, что это частный случай. Мы все-таки в большей степени в соцсети идем осознанно, чтобы потреблять информацию, и мы готовы потреблять информацию. Ну, какую информацию мы хотим потреблять? Например, нам интересно в соцсетях смотреть новости друзей и знакомых, но ну, не всех, а вот тех, кого мы выбрали. Нам интересно потреблять какую-то релакс-контент, то есть легкий контент, чтобы что-то посмотреть, отвлечься, переключить внимание. Нам интересно потреблять полезную информацию, то есть может быть что-то, что связано с нашим саморазвитием, с работой, с профессией, либо с хобби и так далее. То есть мы идем как раз в соцсети за информацией, и мы идем туда осознанно. И никакого в принципе вот супер-вреда здесь нет. Но давайте дальше посмотрим, с какими же проблемами сталкивается современный пользователь и почему его поведение начинает все-таки меняться. Если смотреть со стороны пользователя, то уже явно ощутима проблема переизбытка информации. То есть сама по себе информация уже давно не является ценностью. Любой современный человек, на него сваливается огромный массив информации. И соцсети это только один из источников, который предлагает какой-то информационный поток. И безусловно в соцсетях есть полезная информация, но с другой стороны здесь точно так же очень много хлама. Кстати, вот этот хлам бесполезную информацию создают как и сами пользователи, точно так же свою лепту здесь вносят и интернет-маркетологи. И вот эту всю информацию а, приходится современным пользователям потреблять. И вот тут есть ключевой момент, куда же сместились акценты пользователей. Польза, современный пользователь осознанно либо неосознанно создает так называемые фильтры, с помощью которых он может из всего вот этого потока выделить только ту информацию, которая является для него интересной, чтобы не потреблять ненужное, потому что потребление информации занимает время уже люди стали э, задумываться о том, а вот сколько времени тратится на там, залипание в соцсетях, на просмотр каких-то котиков, чтение каких-то статей бесполезных и так далее. И соцсети все больше стараются захватить наше внимание. Но, например, вот этот алгоритм Stories, который появился относительно недавно, это просто новая форма представления информации. То есть и как раз это сделано для того, чтобы больше захватить внимание пользователей. Можно пролистывать ленту, да, там, где обычный постинг идет, а можно листать сторис. И вот листать сторис друзей, истории друзей просматривать, можно тоже на это потратить очень много времени. И вот это вот вся проблема, с которой сталкиваются пользователи. И они поэтому устанавливают так называемые фильтры. Ну, можно сказать, что это набор индивидуальных критериев, которые позволяют пользователю выделить только то, что ему интересно, и что-то отбросить. И чем дальше, тем вот эти критерии будут становиться все более жесткими. Какие могут быть варианты фильтров, либо критериев, которые могут использовать пользователи? Ну, если много постов в ленте, то ленту можно настроить и тем самым определить, что показывать, что не показывать. Вот Многие пользователи так и делают, причем иногда вычищают ленту просто до минимума. Не так активно сейчас подписываются на какие-то сообщества, потому что это влечет за собой дополнительный информационный поток. То есть не так активно, как раньше. Отдельно хочу остановиться на мастер бесплатных мастер-классах, марафонах, вебинарах, вот этой информации сейчас очень много и очевидно, что рынок уже этим перенасыщен. Обычно такие, ну, условно, продукты используются как лид-магниты. То есть с помощью таких продуктов собирается база потенциальных клиентов, которым потом предлагается какой-то платный образовательный продукт. Вот таких вот лид-магнитов сейчас очень много. Очень многие компании используют такой подход. И они уже не магнитят так, как раньше, так как это было, допустим, 2-3 года назад. Слово бесплатный мастер-класс, либо бесплатный марафон, но уже не выглядит так привлекательно. Почему? Потому что уже такого очень много, это уже Приелось. И ä, пользователи понимают, что потребление вот такого продукта, то есть послушать вебинар, там, принять участие в марафоне, это требует затраты времени, а время это очень дорогой ресурс. Поэтому здесь тоже идет очень такой вот жесткий иногда отбор, на что обращать внимание, на что нет. А какие тут могут быть критерии поскольку рынок вот таким вот перенасыщен очень много сейчас спикеров ну, так, скажем так некачественных спикеров которые льют воду дают некачественный контент и вот э, охотнее пользователи все-таки пойдут на того спикера которого они уже знают то есть проверенный спикер дальше могут слушать и рекомендации друзей и знакомых вот кто-то входил послушал а вот, то есть, уже есть какая-то гарантия что там все-таки будет Полезная информация поэтому можно идти могут обращать внимание на допустим отзывы но это не надежный источник но тем не менее это тоже может работать то есть я вообще хотела донести мысль, что поскольку сейчас э, очень большой объем информации Пользователи становятся более избирательными, потому что есть очень четкое понимание, что потребление информации требует времени. Время это очень дорогой ресурс, поэтому пользователи будут максимально стараться свое время защищать. С другой стороны, маркетологам придется нелегко, потому что они будут конкурировать за время Пользователя, то есть для того, чтобы донести ему какую-то информацию о продукте, и потом цель же маркетинга в конце концов продать. То есть они конкурируют сначала за время, чтобы донести информацию, а потом еще конкурируют за деньги, чтобы в конце концов совершить продажу. И вот эта особенность, она будет требовать маркетинга каких-то особых новых подходов. Что же со своей стороны делает маркетинг? Задача маркетинга – захватить внимание пользователя и попытаться его удержать. То есть для продвижения хорошего, качественного продукта все равно нужна яркая, хорошая коммуникация. Здесь используются очень разные фишки. Вот одну такую очень тонкую фишку, и я хочу на нее сейчас обратить внимание. На этом очень круто играют маркетологи. Есть в английском языке такое выражение «fair of missing out» или используется еще аббревиатура FOMO, даже в русском языке ее уже можно встретить. То есть это в переводе означает «синдром упущенной выгоды» или «страх упустить что-то важное». Вот на этом очень круто играет маркетинг. Как я дальше покажу на примерах таких абстрактных. Продукт, какая-то акция, выгодное предложение ограниченного времени, то есть вот пишут осталось два дня, остался один день, это вот как раз вот из этой оперы. А сюда же относятся, например, тарифы «ранняя пташка», тоже вот сюда же. Дальше могут еще создавать такой искусственный дефицит, тем самым как бы доказывая, что это качественный продукт или действительно какое-то выгодное предложение. Допустим, из 150 мест осталось только 2. Или там продукт заканчивается, на складе там только 5 единиц. Естественно, проверить эту информацию нельзя, но коммуникация сама по себе все-таки заставляет задуматься и, возможно, даже насторожиться. Вот, возможно, что-то хорошее, качественное уже там вот разбирают, и оно заканчивается. Еще могут усиливать выгоду, допустим, продукт какой-то с подарком или два по цене одного и тоже акция, как правило, ограниченного времени. То есть нам в информационном потоке показывают какое-то выгодное предложение и показывают его так, что вот оно есть, но его может очень скоро не быть. И на этом играют, то есть играют на страхе упустить что-то важное, что-то ценное. Если говорить о бесплатных марафонах, мастер-классах, то вот эта фишка записи не будет, это все вот игра на синдроме упущенной выгоды, что там будет, например, полезная информация, вам это обещают, и, соответственно, получить ее у вас нет возможности, кроме как присутствовать на вебинаре или марафоне. Вот такой вот подход или такой фома маркетинг используется сегодня. Мы говорили о том, что потребление информации требует времени. А время это очень дорогой ресурс. Пользователь это очень четко понимает, поэтому будет свое время стараться защищать. И тут есть еще один такой момент, что у современного человека времени обычно очень мало. И иногда бывает такое, что пользователь вынужден будет отказаться от, от потребления какого-то полезного продукта, который в принципе ему интересен, по причине того, что у него просто нет времени. Я по себе смотрю, что я очень часто не записываюсь на какой-то вебинар или мастер-класс, который, в принципе, мне мог бы быть интересен. Я не записываюсь только потому, что я вижу, у меня не будет времени его посмотреть. Я не кликаю иногда и не перехожу прочитать какую-то статью, потому что я понимаю, что это сейчас заберет у меня какое-то время, а у меня там запланировано что-то другое. То есть мы все время вынуждены выбирать в пользу чего-то. Если... Это что-то критически важное, понятно, что время найдем, но если это что-то вот не совсем уж такое важное, а просто что-то интересное, то здесь критерии отбора будут становиться все более жесткими и пользователи будут все более избирательными. Кроме того, появился еще такой новый тренд, называется Digital Detox, когда... Отключается интернет, смартфон становится обычным телефоном, и вот так вот, например, человек проводит все выходные, то есть отказывается от интернета и от соцсетей. И это уже приводит к тому, что с этим придется считаться, потому что, например, допустим, осознанные люди, которые ценят свое время, а это очень, кстати, крутая целевая аудитория, они будут уже не так доступны через соцсети. То есть э, вот переизбыток информации, он стал формировать у пользователей какие-то новые привычки, новые подходы, и с этим придется считаться маркетингу. И это своего рода для него вызов, потому что придется искать какие-то новые подходы, которые будут использоваться в продвижении и в маркетинговых компаниях. Поделитесь, пожалуйста, в комментариях, а используете ли вы Digital Detox, отказываетесь ли вы от соцсетей, как вы вообще фильтруете информацию, с чем вы согласны, с чем вы не согласны, в отношении того, что я здесь говорила. Ставьте лайк, если вам понравилось видео, подписывайтесь на канал просто про маркетинг. Ну и до встречи в новых видео. Пока!